Ты, падла, заходи, короче, в группу ко мне ВКонтакте, там розыгрыш Грисмод и итоги через неделю примерно, либо на этих выходных. Если тебе тупоголовому мод не нужен, то я даю деньгами на Киви, участвуй. Прямая ссылка на розыгрыш в описании. здорово если ты не знаешь, где поиграть, то я подскажу тебе один проект. Это называется ClearRP, айпишник на твоем экране, а также в описании. Сервак недавно открылся и потихоньку развивается. Здесь присутствуют такие системы, как банкоматы, роботорговцы, битмайнинг и многое другое. Опять же повторюсь, айпишник в описании, а также на твоем экране. Теперь приступаем к ролику: здорово, народ! Подъехала новая проверка администраторов на моем проекте. Если вы сейчас подумаете, что за херня, почему ты снимаешь на старой карте, почему там ты рассказываешь про то, что ты хочешь начать рубрику Как начать с нуля на твоем сервере, я вам отвечу. Во-первых, карту уже сменили, потому что ну, мы посчитали нужным, она повысит немножечко FPS и сможет вместить в себя больше игроков. Во-вторых, почему начало ролика будет звучать как начало развития с нуля Потому что это был неудачный дубль Изначально я хотел как бы ну Заснять это как начало с нуля Но потом, вы уже наверное понимаете Что случилось, я уже начал продолжать Снимать это как проверку администраторов Так что не удивляемся, особо смотрим Кто хочет увидеть новую серию Проверки админов, то ставьте может быть Там лайки, подписки на канал Хотя я в прошлых сериях не говорил Но после этих серий Как-то канал очень жестко забустился Было до 800 подписок в день. Мне это, конечно, очень-очень нравится, потому что ну, любому человеку, кто ведет канал, нравится, когда на его канале очень много таких больших цифр как просмотров, так лайков и подписок. В общем, игра на классике. Захотите подключиться либо вступить в группу, в которой будут новости этого проекта. Там все в описании. Айпишник, и группа, и все-все-все. Давайте начинаем. Короче, ребят, всем здорово. Сегодня мы играем на сервере Classic Ай-шнику будет в описании. Я хотел бы сделать новую рубрику по развитию на серваке основные. Нуля. возьмем одну профессию и будем с вами начинать играть с нуля любую. окей у нас есть просто аккаунт обычный без каких-либо не знаю привилегий у нас есть профессия для заработка которые позволяют нам брать их без всяких випок вип плюс возьмем поставщика сигарет я был за, за наемного убийцу, ну там пару заказов поделал, у меня теперь вместо 15 тысяч, ну как пару заказов, я достаточно заказов поделал, у меня теперь вместо 15 тысяч у меня 45, ну это вроде бы неплохой а, старт такой для заработка, я очень-очень аккуратно распределял патроны, а, вот людям там в голову целился, ну все там подобное. И теперь сейчас берем профессию у нас этого, поставщика сигарет, Local лучше, лучше рекомендую вам, protected. поскольку Assemble. у нас это разрешено дело, табачная продукция, с лицензией. Если у нас будет это без лицензии, то нас просто-напросто арестуют или же оштрафуют. Но чтобы не проседать в будущем по бабкам, идем просто получаем лицензию у мэра. Мэр у нас благо есть на серваке. Поэтому просто идем, зовем мэра. Но тут как бы начинается самое интересное. Вроде бы ситуация очень банальная, хочется получить лицензию, мэр не отвечает, и вы хотите пройти к мэру. Но судьба и удача вам вдвоем говорят, пошел нахер. А, Окей, но ну, я думаю, меня не арестуют. Конечно, это не совсем РПш, но мне просто лицо... Здрасте. Опа. Понял. Не спешите бомбить насчет того, что я останавливал видео каждые 10 секунд. Напишите лучше про то, что ты задолбал повторять моменты. Конечно, это не совсем рпш, но мне просто Здрасте. Во-первых, я не понял, почему он начал стрелять, не сказав сначала там лицом к стене. Потом, во-вторых, вы скажете, он сказал лицом к стене, но он сказал это тогда, когда я уже был за стеной. Либо суммарная кью тех людей, которых он поставил к стене, был где-то равен 60, что плохо даже для одного человека. Ведь не понять то, что грабить в мэрии нельзя, тем более мэра, там повара в одиночку, это по сути уже соло рейд. И я бы был на месте. Повара либо мэра бы спокойно позвал бы администратора на счет того, что он соло рыдит, нонерпешит и пытается грабить в одиночку мэрию. В общем, смотрим, что было дальше. <паспаляр> <паспаляр> Чё ты стреляешь-то? Это что причина убивать что ли? То что я тебя увидел или что? И не Да. В чем, собственно, причина убийства была? На момент записи я просидел с настолько тупым хлебальником, с, с которым я даже не сидел на ЕГЭ. Просто, чтобы вы знали, на ЕГЭ вообще на всех школьных экзаменах я сидел с очень угнетающим выражением лица. Одна баба, даже помню, заплакала из-за того, что у меня было очень грустное и страшное лицо. Но я его специально тогда сделал. Ну, в смысле, грустное я специально сделал, а страшное у меня оно с рождения. Конечно, случай не очень приятный. Сейчас зовем администратора. Так он еще свои же тикеты принимает у хорошо ты ты начал убегать короче дальше пошли разборки насчет того кто кого поставил лицом к стене но вы можете промотать назад и найти этот момент где он поставил лицом к стене когда я уже был за стеной и уже убежал давно от него. Короче, потом мы решили пойти все вместе в Discord. я, оператор и тот, кто следит за администраторами на этом сервере. Естественно, перед тем, как созвониться, с ними замаскировался, сменил имя, сменил аватарку, сменил там, не знаю, голос в программе для изменения голоса, и потом уже смог нормально, уверенно с ними пойти и разговаривать в Discord. Короче, идем сейчас с человеком разговаривать, но я сделаю вот так. Я сейчас меняю имя, делаю аватар другой. Я кинул, я Вова а, в 222. Демку, да? я Вова в 222. А, алё. Что Там... ты без микрофона? Пусть он тебя добавит, я с ним уже сижу в Дискорде. Меня слышно, нет? <смех> ну, у тебя очень плохой микрофон. Кстати, пожалуйста, в игре больше не говори по микрофону, потому что это может принять как с собой собус. Нельзя с плохим микрофоном говорить в игре. И я жду демку до сих пор. Жди, тут 12 секунд на материал, как меня нахлобучивает, убивает. Я просто забегаю за стенку, вот в момент он кричит лицом к стене. И он именно говорит мне об этом, то что лицом к стене, когда я уже за стеной от него убегаю. А как админом стать? Ну, надо подать заявку в группе и это. А что нужно? А, даже... У меня да, от горисмот ну, есть. Ну, типа, надо там правила знать хорошо и хоть немного времени на игру на моде То есть вы адекватный человек, то вас скорее всего примут. И желательно купить новый микрофон, то ваш микрофон сейчас настолько плохой, но типа. Я на фьюжене донатным был вообще-то. Не особо много вам дает. Я до сих пор жду демку. Можете пожалуйста быстрее ее дать, а то там жалобы уже скапливаются. Да, максимально я на яндекс диск сделаю. На Яндекс не надо. Не надо, не надо, не надо. Смотрите, включите просто... Стойте. Вам надо просто включить демонстрацию экрана через Discord. И это все. А я не могу, у меня нет микшера. Я не могу этот микшер включить. Меня не настраивается. Я... Так, Так. Только изображение будет. Сейчас тогда на Google. Смотрите, что есть, можно Google. сделать а, Получается, нажимаете демонстрацию экрана И там вам надо не весь экран, а окно приложения. окно, получается, приложение Через которое вы показываете Ну, то есть да смотрите две видео секунды сейчас. И тогда будет Ну, здесь это Я, конечно, понимаю, то, что вам легче Закинуть, получается, на Яндекс Диск, Но это слишком много времени Отнимает, я вас тоже прошу Это а, не долго, нас... это на Google. Этот, я диск закинул Короче, я смонтировал вот этот рывок, загрузил его на Google Диск, скинул вот этот отрывок этому администратору, пока он загрузился, прогрузился у него, проверился, пока он его посмотрел, прошло несколько минут. Я продолжал вообще почти все разборки в Дискорде, строить из себя дурачка-школьника, который не знает, как с микрофоном обращаться, ну вот пример. Так, секундочку, можете, пожалуйста, помолчать, я сейчас демочку вашу посмотреть, и вынесу меня. Ой. А, так, я посмотрел демку, и я думаю, можно вынести вертик, то что здесь нарушение правила 2.0, потому что он совершал криминальные действия в, обще... в общественном миссии, то бишь в А также еще mm -hmm. Ну, фрикил здесь не доказано, так как он вам ну, все-таки же говорил здесь, он к стене, даже то, что хоть и вы, я понимаю, то, что были за стеной. Ну, no, no. но а как это можно Хотя... человека ставить лицом к стене, когда ну, он за ну, вас ну, находится? Секунду, смотри, mm -hmm. а, подожди, еще также, Валер, вот смотри, ты, получается, да его догнал. Ты стоишь был У него, у тебя, типа, ты перезаряжаешь оружие, он стоит, от а тебя не рыпается, и ты его убиваешь. Это зачем ты сделал? Он, я ему сказал, когда это, типа становится лицом в сне, он остановился, я в него попал, и он так уже убегать начал. У меня вот, вот сейчас дай посмотрелся. Нет, сейчас тоже посмотрел демку, там а, видно, получается, я не знаю, что он там вывезло, там, Выли. потому что видно скле... видна склейка, может что там что-то еще было, но смотри, получается, он отбежал, он стоит около окна, которое там типа в приемной, а, стоит, не рыпается, не дергается, ты стоишь там с револьвером, его перезаряжаешь, стоишь, стоишь и бам, и, и, и... Сейчас кину, Валера, вот раз и нарушение правила 2.0 и... Если не подводит память 1.3. То есть это совершение криминальных действий в общественных местах и фрискил. Все, вадий Это шо за хуя? Это тоже бан, вот что? Это банчик, нахуй, чмо Короче, на сегодня проверка заканчивается, если вам она понравилась, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии, не забывайте заходить на сервак, на котором играл. Может кто-то из новых людей на канале не знал то, что Classic Life это мой сервак, можете туда заходить играть. Мы там поставили новую карту, FPS выше, золотов больше, в общем шикардос. Ну и под конец ролика мог бы там сказать про группу ВК, но не скажу, хотя не скажу она находится в описании мемчики розыгрыши почти каждую неделю я делаю на грис мод на игровую валюту на серверах или же просто на какую-то другую игру условия супер простые вам просто нужно их выполнять а потом ждать стрима с розыгрышем. ну и насчет рубрики проверка администрации мне с каждым новым роликом который выходит на канале делать ее все сложнее и сложнее все сводится к тому то что меня узнают мои же администраторы и мне ну довольно таки сложно снимать ролик поэтому думаю я заслужил Нормальный актив под этим роликом Ведь я почти в каждом ролике Пытаюсь по-новому изворачиваться Чтобы меня администраторы не спалили Чтобы я их записал, какие-то их косяки И выложил это на канал Так что вы можете написать комментарий И нажать лайк, это все бесплатно Это не донатная функция Так что вперед, всем пока